Исследования антиадгезивных свойств растительных комплексов проводились на клетках букального эпителия. и стандартизованные клетки, с которыми достаточно просто работать. Но ну, вот это я перечислять не буду, я покажу вам также на схеме. Клетки букального эпителия были трижды откатаны в центрифуге, в затоническом натриохлориде, немного под буфером. На 35G 10 в течение 10 минут. Одна пробирка у нас осталась как контроль, а в три, соответственно, мы добавляли равное количество колоний стрептококус-сангвинис и какого-то средства фитоден. Стряхивали и затем, после отмывки бактерий, которые не прикрепились, уже переносили их на предметные стекла и изучали. Ну и так делали, в общем-то, с каждым микроорганизмом. Индекс адгезии считался по формуле, где он равен количеству клеток бактерий, которые прикрепились к 50-ти и 50 изученных петелиоцитов. Да, это и есть клетки вукального петели. Это а, метод по автору госпожи Благоонравовой, а, который появился, впервые был опубликован в 2011 году в медицинском альмонахе и показал сравнительный анализ адгезивности микроорганизмов, которые выделены как раз от пациентов и с объектов, причем профилактических учреждений. Исследование антибиопленочных свойств. Мы также проводили на суточных взвесях, и сначала определяли индекс мутности, и потом методом серийных разведений доводили до необходимой концентрации, смешивали с растительными компонентами, распределяли все по предметному стеклу, термостатировали, и затем просматривали в микроскопе, но увеличение 400, и с помощью профессиональной камеры фиксировали результат применения средства. Снижение концентрации более чем в два раза говорило об эффективности в препятствии образования биопленки. Вот это показано на схеме, с помощью света мы определяли индекс мутности, затем пробирки разводили три раза, получается 10 й было, да, и третий раз, а второй, седьмой, шестой, и одна пробирка осталась как контроль, естественно, все стекла были стерильные, и вот каждое средство мы наносили на предметное стекло отдельно, затем их также инкубировали и фотографировали результат. В одном случае мы делали даже сканирующую электронную микроскопию, которую мы... Сегодня не посмотрим. Результаты получились у нас следующие. В присутствии водно-спиртового эликсира концентрата. Конечно же, бактерий никаких вообще не остается. Это наиболее эффективное средство. В той концентрации подразумевается, что, конечно, его рекомендовано разводить. А гель, который содержит хлоргексидин, медные производные хлорофила и еще там ряд действующих компонентов, он показал вторую по счету эффективность. Поэтому очевидно, что вот эти средства имеет смысл применять в острый период. Тем более, что э, наличие антисептика здесь, в общем в данном случае совершенно не смущает. И также в отношении части бактерий высокую, в отношении части э, средняя эффективность показалась гель с гидрокерцетином, корой осиной, э, медными производами хлорофила и еще частью активных компонентов. Который показал, что на бактерии, которые... Первично участвует в образовании э, пародонтита, он влияет в меньшей степени, поэтому его имеет смысл э, использовать для поддержания на этапе ремиссии. ну и соответственно комбинируется с поласкиванием, который тоже показал относительно среднюю эффективность в данном случае и после вот такого однократного применения. Очень интересный результат показал гель, который состарился за два года. Но сохранил в себе антисептические компоненты. Поэтому что можно сказать? Да, видимо, старение основы препятствует высвобождению этих компонентов. Ну и часть концентрации растительного комплекса, конечно же, разрушается за два года за срок хранения. Поэтому остается химический антисептик. Но, в общем-то, за счет него в основном и отработал этот гель с истекшим сроком годности. Ну и в таблице обозначены, соответственно, вот первый это был ополаскиватель. Так, Ксения звонит. Да, Ксения. Алексей, да. А, там кто, кто звонит, есть... Ну, Хорошо. Да. Ну и прекрасно. Oh, uh, so star, so be, right? да, да, ты можешь бутылку подарить, на самом деле, еще одну и сказать, что, ну, типа как, бы, чтобы у вас было четыре бутылки. Во-первых, повторюсь, во типа доставку могу себе. Oh -oh. Да. Все, давай я пишу вебинар, давай пока. Uh -huh, спасибо. Схематическое изображение результатов, представленных в таблице. Ну, как мы видим, в общем-то все то же самое получается. Это легенда как раз, каким цветом отмечены какие бактерии. Также было интересно оценить результаты, расставив их в порядке угасания эффективности. И в данной таблице мы видим, что, конечно, эликсир показал самый высокий результат. Гель с хлорофиллом хлоргексидином также показал высокий результат. Гель с дигидрокверцитином, показал высокий результат, но не в отношении всех микроорганизмов. Ну а масляные формы. Как-то они в этом отношении, и вот полоскание тоже в отношении pardon, патогенных микроорганизмов показали свою эффективность и говорит о том, что его имеет смысл применять не только для профилактики, но и в острый период, когда да, уже устранена инфекция, было проведено несколько клинических этапов лечения пародонтита, профессиональная гигиена, в первую очередь, и скайлинг, рутплейнинг, Результаты антибактериального исследования растительных комплексов. Очевидно, что эликсир, конечно же, наиболее эффективен за счет содержания в своем составе спирта и максимальной концентрации всех компонентов. Гель с хлорофилом и хлоргексидином, конечно же, он эффективен за счет химического прямого антисептика, ну а также всех остальных компонентов, которые открывают дорогу для активного действия антисептика в этих условиях. И не снижает ее концентрации за счет там, бактерий мертвых, упущенной какой-то массы активного компонента и замедленного освобождения основы. Гель-3 также с хлорофиллом хологексидином после истечения срока годности показал достаточно высокий результат. Ну и полоскание гель с корой осиной и дигидроферцитином не показали высокой цидной активности, но показали высокую статическую, учитывая количество бактерий, которые остались после их использования средства. Ну а масляные растворы, к сожалению, показали низкую эффективность. Тут ничего мы сказать не можем. Поэтому их, наверное, имеет смысл использовать все-таки вне активной инфекционной флоры именно для восстановления мягких тканей, десны, слизистой, и так далее. Исследование антиадгезивных свойств был взят стандарт для контроля это 75 бактерий, ну, плюс-минус 6. Однократно были нанесены средства все, ну, по той схеме, которая была представлена выше. Ну и вот результат, который мы получили. Конечно же, наибольшая активность показал антиадгезивную, как это ни странно, эликсир, который содержит в составе спирта, препятствует адгезии каких-либо вообще бактерий, ну а также гель с корой и с гидрокверцетином, поскольку адгезия препятствует компоненту, содержащийся в коре осины. ну а дегидрокверцетин как мощный антиоксидант, антигипоксант, и стимулирующий фактор для сосудов, так называемое П-реактивное вещество, П-активное вещество, являющееся по сути производным рутина, витамина П, изменяет проницаемость сосудистой стенки, что достаточно хорошо влияет на микроциркуляторный рост. Результаты антиадгезивного исследования комплексов, ну вот, и гель показали сопоставим максимальную антиадгезивную эффективность за счет альгината натрия, например. Поставить геля, который достаточно большой, механически связывает бактерии. Гель с хлоргексидином и ополаскиватели показали средний эффект, но масляные растворы тут, в общем-то, не влияют на агезивность, поэтому надо, если их использовать, наверное, преимущество для лечения слизистых, потому что они очень обладают хорошей регенерирующей способностью. Ну а за счет того, что масляные растворы длительнее удерживаются, чем эликсир водно-спиртовой или водный ополаскиватель, это, конечно, имеет смысл, потому что продлевается эффект. Ну и оценка айти-биопленочных свойств представлена в виде фотографий. Микроскопических Увеличение 400 Ну и мы видим просто по количеству клеток Оценивается результат визуально мы видим, как поменялся профиль И количество бактерий, которые остаются Это гель с хлорофилом, с хлоргексидином Это ополаскиватель Тут чуть больше мы тоже видим, да, что антибиопленочные свойства То есть для постоянного применения подходит проходит идеально А однократное нанесение, конечно, оно так хорошо влиять не будет Масло с каротиноидами Тоже показал среднюю активность. Гель с хлорофиллом, с хлоргексидином полностью, я, в общем, практически полностью убрал. Понятно, что в исследовании мы однократно наносим средство, а пациент применяет его регулярно на протяжении какого-то времени. Либо в острый период после профессиональной гигиены и скалинга рудплэннинга, либо потом уже, когда наступила ремиссия, острый период был купирован. Или период обострения антибиопленочные свойства эликсира против золотистого стафилококка, как мы видим, тоже В общем, все замечательно действует масло с каротиноидами за счет активных компонентов мы думаем из состава и все-таки масляной формы препятствия образованию биопленки оно действует положительно за счет создания вот этой иной вязкости на слизистой против клевзел пневмонии это гел с кислородом хлоргексидином О чем это говорит? О том, что все средства они обладают антибиопленочным действием против в общем, различных компонентов бактериальной флоры, которая может присутствовать. И вот такое красивое исследование. Видите, какое большое количество колоний было изначально. Это гель, запатентованный уже с хлорофилом, короосиной и гидрокверцетином для полости рта против стафилококкус ангенозус. Антибактериальная активность растительных комплексов по сути представлена тремя компонентами. Это антиадгезивная активность, это собственная антибактериальная активность и антибиопленочные свойства э, средств. Поэтому они позволяют предотвратить и на ранних этапах аггезиу-колонизацию, когда у нас э, санированная ситуация. Э, также снижают образование патогенной бактериальной биопленки. И антибиопленочная активность снижает вероятность хронизации инфекции. Что приятно, то есть пациент может применять ее длительно, поскольку средства также не вызывает привыкания. Ну а прямое антибактериальное действие за счет содержания химических компонентов, оно снижает инициацию первичного инфекционного процесса. Поэтому такое трехэтапное антибактериальное действие оно снижает риск развития пародонтита как такового даже в случаях присутствия в этой области парадонтопатогенных бактерий, поскольку растительные комплексы влияют на физические свойства. И в этом самый главный смысл э, нашего результата, который мы получили в результате исследования. При использовании в острый период после профессиональной кабинетной профгигиены, поэтому рекомендуется использовать гелевые формы и, конечно же, эликсир чтобы быстро восстановить структуру состояния ткани пародонта, нормализовать трофику и питание, и дыхание, и обменные процессы в тканях и клетках. Ну а применение после купирования, соответственно, первичного острого процесса этих средств способствует удлинение периода ремиссии, это будет ополаскивать или гель с гидроклицетином, который не содержит антисептика. Существенно снижается риск обострений повторных и их течения, и повторное повреждение ткани инфекционными агентами, оно тоже снижается. Поэтому форма выпуска, безусловно, влияет, поскольку определяется время вот этой полезной, эффективной экспозиции раз, и второе, разная концентрация разных средств. Гель, конечно, дает максимальный эффект за счет замедления и высвобождения веществ из основы биоадгезии и образования пленки. Поэтому вся вот эта пленка оказалась глазом не такая толстая, она обеспечивает именно замедленное высвобождение за счет того, что постепенно смывается слюной жидкостью до 3,5 часов. Высокая концентрация активных компонентов в водно-спиртовых растворах, речь идет об эликсире, конечно же, также вызывает стойкий эффект, но не обеспечивает длительного воздействия, поскольку быстро смывается со слизистой десны и в полости рта. И в острый период мы рекомендуем до трех недель применять комбинацию эликсир плюс гель с хлоргексидином, с антисептиком, а после купирования применять полоскание, и гель с корой осиной и дегидрокверцитином. Ну а полоскание гель с корой осиной, э, и дигидрокверцетином также могут использоваться как эффективное профилактическое средство. Тем более, что в случае геля с корой ДКВ этот патентный поиск уже завершен и подтверждена его эффективность. А патент как раз на гель с антисептиком, он прошел формальную стадию экспертизы э, патентной ФИПС и мы ожидаем вот, уже выдачи окончательной нашего патента на второй гель. Имеет смысл дальнейшие, конечно же, проводить исследования активности растительных комплексов в различных формах выпуска, например, титруя эликсир до э, концентрации ополаскивателей, сравнивая их между собой. Например, э, исследовать частоту нанесения различных гелей и период привыкания бактерии. Наступает он на самом деле или нет? Или вот этот комплекс вместе с антисептиком он продолжает действовать эффективно за счет того, что медленно высвобождается концентрация? Ну и гель со стекшим сроком годности, он теряет активность за счет старения именно основы, из-за потери влаги. Основа сохнет, но, ну, собственно, и возникают такие проблемы. Вот патент, который был, наверное, получен в 2021 году. Ну и везде также содержатся медные производные хлорофилла на и еще ряд активных компонентов: пантенол, лантаин, один кератопластик, другой кератолитик. Это тоже средние по действию антисептические средства, ментол и эвгенол, увлажняющие, которые нормализуют структуру десны, комплекса тканей пародонта. Ну, альгинат натрия он очищает механически. Поэтому вот эти все перечисленные эффекты, они действительно наступают и что в общем было неочевидно, что действует мультинаправленно и второе, что пролонгированное действие оно обеспечивается за счет гелевой формы. Благодарю вас за внимание. Докладу присвоен уже идентификатор DOI, вы можете вот по нему найти. И Это QR-код как раз для перехода. Спасибо, всем отличного дня и настроения.